Ребята, всем огромнейший привет! Как вы уже догадались, с вами программа «Мой формат». Сегодня с вами будем мы, Максим и Лина. Программа наша познавательная. Сегодня мы решили рассказать вам о настоящем герое. Как часто мы слышим о супергероях, видим их в комиксах, и для старого, и для малого. Есть свой супергерой. Рассказывать о том, кто такие супергерои, мы не будем. Вы и так все знаете. Илина, подожди. Давай спросим ребят, кто для них настоящий супергерой. Отличная идея. Думаю, нашим зрителям тоже будет интересно. Кто для тебя настоящий супергерой? Чавелый паук. Бэтмен. Юрий Гагарин. Кто для тебя настоящий супергерой? Я знаю одного настоящего супергероя. Это Борис Кузнецов. Вот ты прям точка попала. Ведь наша сегодняшняя программа именно о нем. Круто. Элина, знаешь, как называется эта улица? Конечно. Здесь на каждом доме написано «Улица Карла Маркса». Оказались мы здесь не просто так. Именно на этой улице провел свое детство Борис Кузнецов. В этом году ему исполняется 94 года. Ого, ничего себе. Борис Кириллович родился в 1925 году в семье ремесленника. Рано оставшись без родителей, жил и воспитывался у бабушки. В 1942 году окончил курсы сержантов и в 1943 году стал участником Великой Отечественной войны. Сражался на Волховском, Степном и Втором Украинском фронтах. Принимал участие в боях под Ленинградом, боях на территории Германии и штурме Берлина. Ммм, как мне нравится запах пороха. А мне не очень. Конечно, ты же девочка, вам только нравится запах цветов и фруктов. А настоящий мужчинам... Кстати, о настоящих мужчинах. Борис Кириллович учился в фабричном училище при Казанском пороховом заводе. Именно оттуда он ушел на фронт. За доблестный труд в годы войны Казанский пороховой завод был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, заводу, которому больше 200 лет. Есть что показать и есть чем гордиться. Здесь очень много экспонатов времен войны. Это все настоящее. Во время Великой Отечественной войны правительство обязало Казанский пороховой завод Разработать новые ракетные заряды. Был введен 12-часовой рабочий день. Мобилизованных в Красную Армию мужчин заменили женщины и подростки. Это настоящие фронтовые письма. Каждое из них пропитано любовью и тоской по близким и родным, которые были далеко друг от друга. Каждый понимал, дорогая веточка может стать последней. Вот здесь у нас, в архиве, самый дорогой материал. Ем вся фронтовая жизнь наших добровольцев, ушедших на фронт. Их связь с семьей, с коллективом завода. Наш редактор многотиражной газеты Борис Дмитриевич Орешников вел переписку с каждым из них. И мы, коллектив, на страницах нашей многотиражки узнавали о жизни наших друзей фронтовиков, а их семьи мы были рады пообщаться, потому что знали, что наши успехи, наш порох идет к ним на фронт, и они должны знать, что мы стараемся им помочь. Лина, здорово, что в нашей стране чтят память настоящих героев. Согласна с тобой, Максим, предлагаю пари, кто больше соберет. Памятный предмет. Бориса Кузнецова получит настоящую золотую медаль. Ого, отличная идея, Лина. Я хорошо подготовился. Я готов выиграть Париж. Посмотрим. Я тоже хочу победить. Самое важное и значимое место – это Мемориальный парк Победы. 40 лет назад здесь на болоте было высажено 1418 деревьев и кустарников. Ровно столько, сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. В 1995 году, к 50-летию юбилея победы Советской Армии над фашистскими захватчиками, здесь был возведен мемориальный комплекс. Здесь есть тело победы высотой 42 метра с орденом победы в лучах славы, у ее подножия стоит воин с мечом и женщина-мать с ребенком на руках. Тут каждый может увидеть военную технику. Танк Т-34, БТР, Катюша, вертолеты и самолеты. В парке есть несколько аллей, доли которых высажены березы. Каждая аллея посвящена тем или иным родам поезд, фронтам, отдельным героям. Гости и жители города Казань очень любят этот парк, он очень большой, ведь его размеры достигают 50 гектар и атмосфера здесь особенная. Знаете, берет гордость за силу нашего народа. Вот это место, которое я искал, Мемориал памяти Великой Отечественной войны. В центре вечный огонь, а вокруг мраморные табличками героев. Вот он, самый молодой герой Советского Союза и главный герой нашей сегодняшней программы, Борис Кирилл Кудницов. Ребята, как же нам повезло! Мы живем в такое прекрасное время, когда телефон для связи весит 100 грамм. Дозвониться можно за 3 секунды. Да что уж там, по видеосвязи в Бразилии можно часами разговаривать. А ведь каких-то 20 лет назад всего этого не было. Как же работали связисты во время Великой Отечественной войны? Спросите вы. Способов связи было множество. И письма, и глубинная почта, и проводная связь, и радиосвязь. Но вы только представьте, вес телефонного аппарата тех времен составлял почти 8 килограмм. Дозвониться можно было максимум 600 километров. Это ведь даже из Казани в Москву не дозвониться. Связь – важнейшая вещь во время боевых действий. На долю связистов выпало мало испытаний. Им приходилось не только устанавливать связь с фронтом, но и отправлять похоронки женам, матерям и сестрам погибших солдат. Сержант и связист Борис Кузнецов отличился при фактировании Депра. 2 октября 1943 года Борис Кириллович с отделением строит самодельный плотик. Осень. Немцы пристерили, львы, непосредственно снайперы, которые били и уничтожали наших солдат и офицеров. И вот ночью на плотах непосредственно форсировали реку Днепр. Вода холодная перебравшись на другой берег молодой связи с Кузнецов, прокладывает кабельную линию. 20 октября того же года, находясь в боевых порядках стрелковой роты, без командиров поднял он бойцов в атаку. В течение двух дней мы держали оборону на этом маленьком клочке земли. И только на третьей сутки переправилась рота, из которой почти 20-30% солдат и офицеров было убито. 22 февраля 1944 года сержанту Борису Кирилловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Вы только взгляните, здесь, в Казани, на улице Дершова, рядом с станет крупнейшего оператора связи, ТАРТ Телеком в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы был установлен памятник воинам-резистам. Я надеюсь, вы уже догадались, что прообразом этого памятника стал Борис Кузнецов. Перед нами Казанская-Кадетская школа, которая открыла свои двери в 2003 году и гордо несет имя героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова. В этой школе особая атмосфера. Опытные преподаватели дают хорошие знания и навыки. Дружные ученики стараются быть лучше изо дня в день. Отсюда выходят настоящие патриоты нашей Родины. Обдохновляется герой Борис Кириллович Кузнецов. Борис Кириллович для многих является героем Советского Союза, а для кадет он является вдохновителем. Он присутствует на всех торжественных мероприятиях и говорит свои речи, которые вдохновляют нас на новые победы. Это будущее нашей страны. Это часть нашего государства, что мы растим прекрасную нашу молодежь. Школьники учатся быть защитниками Отечества, участвуют в поисковых отрядах, фестивалях, военных парадах. Ребята здесь большие молодцы! Школа награждена переходным вымпелом за лучше организацию патриотического воспитания молодежи. Еще бы! Таким сильным педагогическим составом и более я уверен, что Борис Кириллович вел беседы с кадетами. После работы в Запорожье в 1953 году Борис Кириллович вернулся на родину. Здесь он активно принимал участие в строительстве нофтяных объектов, заводов, хлебокомбинатов, цирка, работал директором завода. Сейчас он проводит активную работу по военно-патриотическому воспитанию юношества. После войны Борис Кириллович Кузнецов закончил высшую партийную школу. Это учебное заведение готовило руководящих работников Коммунистической партии Советского Союза и профессиональных лекторов. Борис Кузнецов и сейчас, в почетном возрасте, поражает своим умением четко, убедительно и ясно выступать перед публикой. Его приглашают на фире республиканские республиканское мероприятие патриотической направленности. Главный герой нашей программы еще и член Республиканского совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флота – (ДСАФ). Это легендарная общественная организация родом из далеких 30-х и 50-х годов XX -го века. Парни и девушки молодого Советского Союза гризили о покорении небес и морей. Герой Советского Союза Борис Кузнецов был в числе такого поколения советской молодежи. Сегодня ДСААФ Татарстана проводит соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки на приз Бориса Кирилловича Кузнецова. Предварительные этапы проходят по всей республике. А на финал Казань приезжает лучшие из лучших. Проходят состязания в этом тире. До соревнований еще несколько месяцев. У меня есть время потренироваться. А вдруг и тут выиграю. Тонкий, продолжительный, без ускорений, без усиления. Девушка делает вот так и вот так. И вставляем туда ножок безопасности. Мишень не поддается. Надо будет потренироваться. Ребята, вы даже представить себе не можете, где я сейчас нахожусь. Я покажу вам, как проходит настоящий день героев отчества Казанской ратуши. Здесь будет выступать Борис Кириллович Кузнецов. Это великое счастье, что мы с вами, татарстанцы, делаем великое счастье для нашего государства. Я счастлив тем, что я вижу здесь Замечательных людей, наших героев. Я прошу стать нашим героем. Мы, россияне, делаем великое дело во всем мире. Надо Ильина обрадовать. Илина отличный метод для определения победителя. Я вот что думаю. Мы так редко говорим спасибо за мирное небо над головой. И вот сейчас. Слышишь? Не слышу. И я не слышу. Ни орудий, ни свистов пуль, ни горьких слез матерей. Мы живем в счастливое время. Ты это к чему? тому, что идем уже знакомиться с настоящим победителем Борисом Кирилловичем Кузнецовым. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис Кириллович, скажите, как вы решились добровольно уйти на фронт? В ноябре 1942 -го года решили нас взять вооруженные силы нашей страны, то есть, короче говоря, на фронт. И вот уже в ноябре 1942 года, когда я закончил двухнедельные курсы, нас отправили сразу на Волковский фронт. Незадолго до нашего прихода Борис Кузнецов участвовал в очередном торжественном мероприятии. Оказалось, во время войны Борис Кириллович был разведчиком, Проводил диверсию в тулу врага и участвовал в тяжелых наступательных операциях. Связисты сержанта Кузнецова записал фронтовой корреспондент газеты, когда описывал подробности его подвига. Это произошло при форсировании реки Днепр 2 октября 1943 года. Я один остался сержант на всю роту. Не только рота. Еще много было уже переправлено бойцов, которые находили забросили этого, этого объекта. И вот когда я поднял за родину, за Сталина, и все солдаты бросились за мной, это было историческое время, когда я бросился в такую атаку. На пути героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова было множество преодоленных препятствий и ярких событий. Самым значимым праздником для него по-прежнему остается День Победы, 9 мая. Миллионы сынов и дочерей отчизны отдали свою жизнь, чтобы избавить мир от нацизма. Давайте будем помнить об их подвиге. Когда на бой смертельные шливы отчизны верные сыны, О жизни мирной и счастливой мечталось вам среди войны. От фашизма мир спасли, вы заслонили нас сырцами. Поклон вам, ницкий до земли. долгую мы вечером перед вами. Дорогие друзья, мир мурашки от рассказов Бориса Кирилловича. Как же нам повезло. Мы живем в такое мирное время. А где наша медаль за пари? Вот она. Так она шоколадная. Ну, не знаю, как для тебя, а для меня шоколадка, золота. волоса. Ладно, кушай, моя золотая, кушай. С вами была программа «Мой формат». До новых встреч! Пока!